Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в Васильчиков поселок Корсаковского района Орловской области. друзья первый дом здравствуйте здравствуйте как называется деревня васильщиков поселок вы давно живете здесь дождение как живется летом ничего а зимой один зимой вообще один в деревне да в этой а остальные где они в москве а они приезжают только на лето, получается. Да. А много домов? У нас против дом, и там с краю крайний и второй с краю и все больше никто. Mm. А так вообще домов много было раньше? Ну когда я родился было, так туда еще. В общем футбольная команда ребят была, играли в футбол. Я хоть был такой, но я уже пользовался. Ну, домов 30 с лишним. Да. А магазин, что-нибудь, школа было? Здесь нет. Здесь ничего не было. Только Новомихайлов. Новомихайлов ходили, все. И Александровка. А, дальше Александровка еще есть. Это да? если через лес вот так можно проходить. В школу ходили так. А, далеко? Ну, километра три. А вообще она существует сейчас? А там я сейчас скажу. Раз, два, три. Четыре дома живут. Осталось, да? Ну там школа была восьмилетка, а потом мы ходили мы все сюда в десятилетку, но у mm -hmm. У вас газ есть? Нет. <соспорщик> <соспорщик> ну то есть природного газа нет <соспорщик> у вас? Нет, нет, нет, только баллоны покупаем. Все. А баллоны где справлять? В Залигачьи Хмутовом. То есть надо ехать на машину, нанимать, да? Да. да. А так звонили раньше Совет был. А сельсовета тоже что-то не слышно, ни хрена. А сельсовет где был у вас? Ну, Михаил. Вода есть? Ну да, качаем мы. Но ну, в доме есть вода? Да, качаем вот, по очереди там раз в 2-3 дня. Угу. Ну или так, кому, кому нужно что-то срочно. Пошел, включил, все знают. Здесь женщина живет, Дин Васильевна. А дальше Юрка Лякишев с женой был. И две сестры у него старше. И они тоже, если надо вода им что-то такое. Ну, пришел, включил и все, потом по времени выключаешь и все. А так заводу все как положено платим за свет. А в один живете? Да. Хозяйство есть какой Нет. Ничего нет. нет. Огород сажать? Да. На пенсии? Нет еще. Нет. А как, на что живете? Ну я помогаю фермерам. А, подрабатываете, да? Да. А -а -а. Ну, не буду же я ездить в Корсаково или Варел на работу. Хотя устроить можно, при желании. Но это же мне невыгодно. По времени все. Раньше ну. хоть автобус ходил, Комценская. В 9 у нас был, останавливаюсь, едешь на мехабу, были Корсакова. И обратно еще он уже после обеда. М -м -м. Было хорошо. Каждый день ходил? Да. То есть он через Новосиль ходил или как? Да, да, да, через Новосиль. А Новосиль Корсакова. А сейчас что, от, все отменили? Отменили, не знаю. Ну как, не выходно, наверное. ваш крайний дом, получается, сюда нет уже домов, да? Там.. Здесь нету, дальше нету, а третий там стены стоят. А, разрушился, да? да все, все. А в магазин куда? Михайловку. Сюда? Михайловку. Ну ясно, ладно, спасибо вам, ну, удачи. Вот такая вот, друзья, дорога, получается, идет по улице. А вот там расположены дома, И только их не видно из-за бурьяна. Вон домик выглядывает это первый дом был у нас жилой сейчас зайдем вот сюда, наверное, второй дом у нас накатана дорожка здесь скорее всего воду набирают такой вот кран замок висит на домике закрыто и чья-то пасека здесь никто не живет пойдем дальше вот здесь тропинка натоптана сейчас посмотрим живет ли здесь кто О, котик нас встречает Дерево упало. Подвал. Куски лежат на пороге. Что-то не видно никого. Вы давно живете здесь? Всю жизнь. Всю жизнь? Угу. Вы с какого года? Ой, ну не надо. Ну пару вопросов, пожалуйста. Ну это для истории. Я не хочу. Лучше бы вы о другом снимали, о том, что, что здесь творится. Уже полгода газ не могут привести. Так об этом и все идет и речь. Как живет деревня? Плохо Есть... живет деревня. Наша именно. А, вам баллонный газ не возят? Mm -hmm. А природного здесь его и нет. Природный нерентабельно. Когда проводили, сказали нерентабельно. Ага. Туда везти нас мало было. Как вообще живется -то? Хорошо. Хорошо? А зимой? Вы зимой живете? Ну, я здесь не живу. А так, э, с рождения, да, живете здесь? Вообще, да. Но я не в этой деревне, а вот рядом Александровка, а здесь муж. А муж? А муж умер, к сожалению. Дети-то есть? Нет. Нет детей? А ведь вы одна. Ну, я не одна, у меня племянник. А кошечки ваши вы а тоже за? Это не мои, это соседские. А, это соседский. Угу. Я думал, ваши. Ферма была, да? Да, здесь была не одна ферма, и телятник, и... Ну, в общем, много всего было, только теперь уже ничего не осталось. А как вы думаете, почему вот э, деревни так вымирают? А, а вот потому, что такие безответственные люди. Не газ, ну, вода сейчас есть, а то вот тоже ходили за этой водой, чтобы сделали... Сломалась водонапорная башня, ходили-ходили, но наконец-то сделали. Угу. Ну, много причин. А вы вообще как к правительству относитесь? Президенту очень хорошо. К презид... а к правительству как таковому и сейчас к нему не очень. Я, например, вспоминаю, когда был президентом Ельцин. И как мы не получали ни зарплаты, ну, в общем, вы сами знаете. А при нем все изменилось. Вы на пенсии? Конечно. Хватает пенсии? Нормально. Огород свой хватает. Ну ладно, спасибо вам за рассказ. Пожалуйста, если бы его сняли и поехали.. Карсаковский район. А то, что сняли... А вы, а вы думаете, они не знают, как вы живете? Почему не знаю? знают? Знаете, я была у, у районного начальства, а они только улыбаются. Я писала президенту, а они сказали, решать-то все равно мы будем. Президент там дал распоряжение или еще кто-то. Ну так дошло ваше письмо на президента? Дошло. вам ответ прислали? Да что вам написали в ответе написали что ваш вопрос будет решен но решили правда хоть с опозданием но решили. а вы насчет чего писали? вот водонапорной башне когда у нас было сломано если мне его распоряжение они бы еще долго делали вы думаете это из-за него да я думаю да потому что они мне сказали вы пытались написать президенту я говорю почему пыталась я написала раз вы знаете об этом ну в общем спасибо ему вот, друзья, здесь ферма была, видно, остались одни стены от фермы. Друзья, дом на замке. Но здесь кто-то живет. Никого не видно. Наверное, куда-нибудь отъехали. В магазин, может быть. Ладно, пойдем дальше. Линии электропередач идут дальше. Вот там елка растет на самом краю. Там, наверное, тоже... Есть домики. Нет, друзья, заезда никакого не видно и домов не видно. Все заросло. Раньше было много домов. Работа была, жизнь кипела, ферма была здесь, сейчас ничего не осталось. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, отзывы, пожелания. Всем до новых встреч!